Так сказать, добрый вечер. Сделаем сейчас видеозарисовку такую небольшую. Вот, сейчас у нас 21-й, так сказать, век. Ну, для кого как. Вот, значит, сейчас вот у нас 17 ноября 2022 четверг, 20 часов 13 минут. Вот для того, чтобы пользоваться компьютером, вот у нас надо такие пляски делать с бубном, да? Вот у нас, кроме того, что вот в электрическую розетку включено, да, питание. Но пользоваться этим невозможно. Вот, можно только пользоваться э, экономкой, чтобы вот, а, чтоб было освещение, да. Вот, подругая лампочка просто тупо не горит. Да, вот, ну вот, компьютер просто так в розетку включать нельзя. Надо делать пляски с бубном. Подключаем старый советский сборки какого-то чудом мастера трансформатор навороченный, ну а начинку не будем показывать, очень много ну по принципу этого да, сварочные там или прочие эти самые в общем куча обмоток разделена для того, чтобы можно было ступенчато повышать напряжение выходное вот, потому что входное ниже плинтуса вот выходное, ну сейчас лучше немножко стало да. в 7 часов мы с матами-перематами звонили в электросеть вот, было ниже 164. Сейчас, значит, он на максимум вывернута ручка. Это на максимум. Дальше уже никуда нельзя. И вот он на выходе показывает, что может выдавить 210-220. Ну, как обычно, немножко телепается. Это на выходе он подымает. Вот. Но на самом деле было еще хуже. И эти 220, это так нарисованы, так сказать. Вот. Но на самом деле, чтобы можно было дальше усилить все-таки. Более-менее нормальная Мы подключаем Американский, блин, АПСник да, American Power Conversion Нормализатор Электричества, да вот Стоит на 240 Вот э, Чтоб выдавало Хотя бы какие-то 220 вот, Значит, на вход ему подается Якобы вот эти вот 210 Дергающиеся, да вот, вот он пытается вытянуть еще на 220-240. на 240. Получается хреново. Вот, потому что, если бы было все нормально, горел бы центральный индикатор вот, зелененьким. Да. А так, видите, получается, показывает он пониженное. Вот. Но, тем не менее, после этого более-менее вот эти часы хоть светятся. Вот, то есть, получается, вероятно, почти 220. И можно пользоваться компьютером. Вот, вот такие вот чудеса у нас. Без этого пользоваться нельзя. Так, вот помаши ручкой. Русный смайлик. А, вот. Запускать игры сейчас бесполезно, потому что если запустить навороченную игру, компьютер начнет хавать больше и до свидос вырубится. Вот такие вот пироги. Все, поэтому только интернет, максимум. Ну, будем чаевничать, будем смотреть какое-то видео. Так, всем привет. В общем, 21 век. вот В жопе мира по-прежнему, да, город Снежное. Донецкая Народная Республика. теперь в составе великой, блять, могучей электрической Российской Федерации. Вот, бомбятся якобы э, хохлядские там подстанции Газоват, и все такое прочее. нефтяной Федерации. Вот. А жопа получается по-прежнему на улице Суворова, город Снежное, блин. Такие пироги. В общем, такой безрадостный ролик. Вот. Собираем э, подписи по улице. Да, заснимем. В надежде это самое. В надежде, ел. что хотя бы депутаты Верховного аж Совета э, может что-то как-то решат. <свят> Верховного Совета исправят свет на Суворова на улице Суворова. Ну, так вот. В общем, привет из жопы мира. Всем пока-пока.